Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-равмолог, руководитель Центра изучения почерка современной экопологии. Перед многими компаниями сейчас стоит такой вопрос – вопрос развития эмоционального у сотрудника. Знаете ли вы о том, что это качество является врожденным и некоторым людям просто не дано? Действительно есть те, у которых можно его развить. Но на том этапе, на котором мы находимся с вами сейчас, вы можете его увидеть очень просто. У ваших сотрудников, у вас должна быть зрелая продуктивная форма почерка, она не должна быть с большим количеством упрощений, там должна быть развита средняя зона губки, потому что наше эмоциональное начало находится именно там, почерк должен быть гирляндным, то есть напоминать нам небольшие гирляндочки, самое главное, что должно быть, это беглость, это гибкость, это вариативность почерка. Если этого признака не будет, то, соответственно, в почерке также отсутствует эмоциональный интеллект. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Спасибо и до новых встреч.